Добрый день, уважаемые посетители МСО 2020 года в режиме онлайн. Спасибо вам, что присоединились к нам сегодня. Меня зовут Татьяна Ренкевичус, и я расскажу вам о цифровых лабораториях Паска. В самом начале моей презентации я бы несколько слов хотела сказать непосредственно самой компании Паска Сентифик. Компания началась с разработки школьного проекта в гараже, да, в процессе подготовки к ярмарке школьных проектов. На ярмарке Пол представил аппарат Меликена для измерения заряда электрона. В итоге данное устройство вызвало достаточно большой интерес среди образовательных учреждений. Они начали его заказывать. И в 1964 году студент Дармонского университета Пол основывает компанию Паска. Прошло 55 лет с этого момента. И многие годы уже компания «Паска» является признанным мировым лидером в области разработки инновационных решений для обучения естественным и техническим наукам. Более 100 стран мира используют данное оборудование в образовательном процессе. Ну и, конечно же, неоднократно компания «Паска Scientific получала награды именно в области разработки инновационных технологических решений для процесса обучения. Также хотелось бы отметить, что лучшие образовательные учреждения мира выбирают оборудование PASCO Scientific для оснащения своих лабораторий. В частности, на этом слайде вы можете увидеть перечень университетов, которые входят в топ-25 лучших вузов мира по итогам 2019 года. И эти университеты оснащают лаборатории да, для обучения на уровне бакалавриата. Именно лабораторным оборудованием PASCO Scientific. Ну, собственно, хотелось бы обзорно рассказать, для каких ступеней обучения подходит оборудование Паска. На самом деле его можно использовать на самых младших ступенях, даже начиная с детского сада, при знакомстве с различными научными явлениями, используя простейшие датчики, например, там, для измерения там, температуры там, или, например, веса там, и так далее. Дальше, конечно же, можно использовать это в начальной школе, в старшей, средней школе, в колледжах и университетах. Здесь вы можете увидеть изображения, да, на которых... Учащиеся разных возрастов работают с данным оборудованием. Комплекс цифровых лабораторий Паска включает в себя несколько компонентов. Самый первый такой базовый компонент это, естественно, цифровые датчики. Бывают датчики синего цвета, как вы видите на слайде, это датчики проводные. Есть датчики белого цвета, они беспроводные. Есть множество разнообразных мультидатчиков, которые делают разные измерения одновременно. Безусловно, датчики нужны, но также, если мы говорим, например, о таких предметах, как физика, где нужно моделировать различные явления, нельзя обойтись без какого-то лабораторного демонстрационного оборудования. Ассортимент экспериментальных установок Паска насчитывает более тысячи позиций. Да, то есть помимо базовых каких-то установок есть еще множество аксессуаров, которые позволяют модифицировать эти эксперименты в зависимости от потребностей учебного процесса. Конечно же, есть программное обеспечение для обработки данных с цифровых датчиков. То есть, есть программное обеспечение для школ, которые работает на компьютерах, на планшетах и смартфонах. Это SparkView. А есть программное обеспечение для инженерных специальностей, это программное обеспечение Capstone. Данный софт работает только на компьютерах. И, естественно, компания Polymedia, обладая, в общем-то, многолетней историей сотрудничества с преподавателями, не могла обойти стороной методическую поддержку да, по работе с цифровой лабораторией. Мы адаптировали методические пособия производителя Соответственно, представили часть книг, да, которые содержат в себе рекомендации и лабораторные работы, готовые да, с использованием цифровой лаборатории Паска. На них можно опираться да, для того, чтобы внедрить работу с этим оборудованием непосредственно в учебный процесс. А также есть... Готовые электронные образовательные ресурсы ⁇ это готовые лабораторные работы в формате SparkView, которые можно открыть на смартфоне, планшете либо на компьютере и, в общем-то, сразу начать работу. Эти материалы доступны на нашем сайте. Гарантия на оборудование Паска 5 лет, достаточно длительный период. На самом деле, я могу сказать, что по отзывам коллег из других стран, как я уже говорила, более 100... Странира используют оборудование Паска Scientific, срок жизни оборудования Паска гораздо дольше, чем 5 лет. Что ж, мы посмотрели, что входит в состав цифровой лаборатории Паска Scientific. Однако мы с вами понимаем, что далеко не только цифровые датчики и установки присутствуют в предметном кабинете. В этом кабинете присутствуют также демонстрационное оборудование и приборы. Лабораторно-технологическое оборудование, то есть помимо датчиков, это может быть лабораторная посуда и прочие элементы, модели, натуральные объекты, демонстрационные учебно-наглядные пособия. Компания Polymedia занимается комплексным оснащением аудитории, и, в общем-то, под любой запрос мы можем сделать предложение, которое будет включать в себя либо все компоненты данного комплекса, либо отдельные его элементы. Каким образом можно использовать оборудование Паска в учебной деятельности? Да? То есть, естественно, такое лабораторное оборудование находит применение в ручной деятельности. То есть, это обычный урок, обычная лабораторная работа по физике, химии, биологии или другому предмету. А также можно использовать оборудование Паска для подготовки государственной аттестации. Вот. Ну и, конечно же, широкое поле деятельности для работы с лабораторным оборудованием есть о внеурочной, проектной и полевой деятельности. Внеурочное и это различные кружки, факультативы, центр детского научного творчества там, и так далее. А полевая деятельность скорее будет встречаться в колледжах и в вузах, да, когда нужны, может быть, какие-то специфические датчики для полевой работы студентов. Однако есть также экологические лагеря и кружки, в которых также востребовано оборудование для работы в поле. Далее я бы хотела сделать акцент на некоторые технологические аспекты оборудования PASCO Scientific. То есть я хотела бы рассказать про цифровые датчики, и немного также затрону тему лабораторного оборудования и последних новинок, которые ну, вышли буквально вот в последние полгода-год. Сначала хотелось бы сказать о беспроводной цифровой лаборатории. Пару-тройку лет назад компания «Паска» представила беспроводные цифровые датчики. Компания «Паска» была первой компанией, производителем подобного оборудования. Эти датчики подключаются по Bluetooth и технически возможно подключить до пяти беспроводных датчиков одновременно к регистратору данных. Регистратор данных это либо компьютер, либо планшет, либо смартфон, либо специальный планшет Паска, о котором я тоже позже расскажу. А на самом деле мы можем не просто эти датчики подключить, но и сразу же вывести из них необходимые показания причем на одном дисплее. То есть это у вас будет один экран, и на этом экране разные способы отображения данных со всех этих, со всех этих датчиков, если это необходимо. А также в составе беспроводной цифровой лаборатории есть мультидатчики, которые производят мультиизмерения. Ну, то есть, например, датчик может одновременно передавать 17 показателей, да, часть из которых он измеряет, и часть из которых он, например, Вычисляет. Часть датчиков из беспроводной линейки имеют также защиту от пыли и влаги. Ну, например, это датчик температуры, датчик pH, датчик электропроводности. Предполагается, что эти датчики могут использоваться во влажных и агрессивных химических средах, да, то есть на уроке химии, на уроке биологии, может быть, при работе в поле. да. И необходимо, да, чтобы эти датчики имели определенную степень защиты, чтобы не выйти из строя. На самом деле, эти датчики даже можно погружать в воду. И они будут собирать показания, например, о температуре да, в течение получаса, если находятся на глубине не более метра. Хотя есть, вот на данном слайде не представлен, но вот есть еще один датчик, датчик измерения растворенного кислорода. Вот данный датчик вообще работает на глубине до 10 метров. Также практически все датчики беспроводные, оснащены возможностью автономного сбора данных. Ну, например, для того, чтобы собирать данные под водой, как раз-таки необходимо датчик перевести в автономный режим. Что это значит? Каждый датчик имеет встроенный модуль памяти, и заблаговременно данный датчик программируется в программном обеспечении Паска для автономного сбора. То есть мы настроили датчик на автономный сбор, у нас мигает соответствующий индикатор, мы помещаем датчик в ту среду, в которой нам необходимо произвести измерение, и он в течение определенного времени, насколько хватит заряда батарей, будет собирать в память а, необходимые нам показатели. А, позже мы уже берем этот датчик, включаем его, подключаем непосредственно к регистратору данных, и данные автономного сбора данных передаются но, на ваше устройство для дальнейшего анализа. Совершенно уникальная особенность а, – ни один другой беспроводной датчик а, на данный момент не обладает такими характеристиками. Хотелось бы также рассказать про некоторые такие уникальные особенные устройства, которые представили Паска вот В том году Паска представили мутидатчик погоды с GPS. Это вот такая вот портативная на самом деле метеостанция. Это устройство имеет в себе сразу множество датчиков встроенных и, и передает до 17 различных показаний. То есть это и температура, и давление, и уровень влажности. И, и скорость направления ветра, и, например, наши э, координаты да, то есть место локации, местоположения, уровень освещенности, ОФ-индекс, эм, склонение, там, скорость передвижения там, и так далее. Этот датчик, его можно использовать как в классе для, например, изучения микроклимата помещения. А еще лучше его, например, использовать. Э, за пределами аудитории, то есть его можно взять, он очень хорошо лежит в руке, у него такая специфическая форма корпуса, можно выйти на улицу и, например, какую-то тропу, там экологическая тропа, например, на территории школы, если есть, можно ее пройти с этим датчиком, произвести измерения. И вы также можете увидеть скриншоты на данном слайде. При подключении данного датчика к программному обеспечению SparkView Софт предлагает нам уже готовые, так скажем, предустановленные шаблоны отображения данных этого датчика. Ну, например, дэшборд датчика температуры, такая консоль метеоприборов. То есть там такие условно-цифровые аналоговые шкалы, да, которые демонстрируют данные с этого датчика. Также мы можем данные с датчика погоды наложить на карту. Она может иметь разный вид отображения, спутник или схематическое отображение. И очень интересно можно проследить, ну, например, там да, мы знаем, что при изменении э, высоты, например, меняется барометрическое давление. И мы, например, можем э, вот эту вот особенность явления отследить с помощью тех данных, которые мы получим с датчика. Так, да, благодаря тому, что учащиеся получают данные с датчика, наносят их на карту и могут сопоставить перепады высоты, на этой карте они могут самостоятельно сделать вывод, каким образом меняется барометрическое давление при изменении высоты. А то есть мы стимулируем любознательность учащихся и, так скажем, усиливаем исследовательский компонент в рамках обычной лабораторной работы. Также на данном слайде, на самом деле, данный датчик, он изображен, как вы видите, со штативом. И флюгером это отдельно приобретается аксессуар, который превращает э, мультидатчик погоды с GPS действительно в портативную метеостанцию, которую можно поставить зафиксировать, не знаю, там за окном или поставить в определенные точки там на территории школы, зафиксировать и сделать это вот именно как портативная метеостанция, которая в автономном режиме будет собирать необходимые нам данные в то время, когда, например, школа закрыта. Да, то есть, например, чтобы могли учащиеся отследить, как меняется температура, влажность, там, не знаю, давление в течение суток или, например, в течение недели. То есть, зависит уже а, от поставленной образовательной задачи. А с этим датчиком, естественно, можно проводить как бы, типовые лабораторные работы. Но и, и также, конечно же, различные проекты можно придумать, которые с этим датчиком можно осуществить. Еще один супер датчик, который Паска выпустили два года назад. Это смарт-тележка. Это была совершенно сенсация, потому что этот датчик он стал любимцем учителей физики по всему миру. Это динамическая тележка, которая используется в экспериментах по механике, со встроенными датчиками. Тележка имеет датчик положения, силы, акселерометр и гироскоп, и эти датчики позволяют нам осуществлять определенные да, измерения, то есть силу в диапазоне плюс-минус 100 ньютон, передавать измерения линейного линейное положение, скорость, ускорения, и также измерять угловое ускорение и скорость по трем осям. Тележку можно использовать на трейке, на динамической скамье, либо в принципе можно даже без динамической скамьи ее использовать. Можно ее э, зафиксировать на штативе при помощи э, аксессуара специального, либо этот аксессуар можно на 3D принтере распечатать. Э, можно ее зафиксировать, например, на какой-то вращающейся платформе да, при необходимости. Э, в комплекте с тележкой идет магнитный бампер, э, резиновый бампер э, для изучения упругих столкновений. С другой стороны, там, где не крепится бампер, находятся по такие липучки. Да, то есть эти липучки они позволяют изучать неупругие столкновения. Также в комплекте идет крюк да, для датчика силы и USB кабель для подзарядки. А кроме того, на самой тележке вы можете увидеть различные символьные обозначения, отверстия технологические для крепления аксессуаров да, и собственно аксессуары не заставили себя долго ждать я в общем на следующем слайде про них расскажу хочется также отметить что данная тележка получила престижную награду guest education awards да, в области инновационных решений для образования что касается аксессуарам к смарт тележке значит, в том году компания паска выпустила смарт вентилятор для изучения ускорения при постоянном значении силы. А в этом году компания Паска запустила два продукта. Это смарт-корзина баллистическая, да, из которой вылетает шарик. И, в общем-то, этот шарик ловится этой же самой корзиной да, для демонстрации независимости вертикального и горизонтального движения. А, и также э, очень такую вещь для... Усиление наглядности – этот смарт-дисплей вектор направления. Он э, демонстрирует, соответственно, направление силы, ускорения и скорости. Очень э, наглядно, действительно. Эм, также, конечно же, к тележке доступна зарядная станция. То есть, на самом деле, э, в кабинете э, может быть большое количество этих тележек. То есть, если у нас, например, 15 комплектов для учащихся плюс комплект для преподавателя, то мы, соответственно, получаем, ну, например, 16 этих тележек. И их необходимо как-то очень удобно заряжать. Для этого есть зарядная станция, в нее вмещается 5 таких тележек. Также там есть отсеки для хранения аксессуаров, то есть бамперов, крючка там и так далее. То есть, это все тоже есть. Очень удобно. Еще один популярный продукт от компании «Паска Scientific это модульные платы. За полтора-два года, да, с момента их появления, мы получаем очень положительные отзывы об использовании данного продукта. И на любой выставке это просто бестселлер, потому что все подходят и хотят собирать электрические схемы, Данные наборы модульных плат поставляются в двух разных комплектациях. Есть базовая комплектация, которая включает в себя соединители, модули с батарейными отсеками, лампами, ключами и так далее. Не включая данный набор датчики силы тока и напряжения, они приобретаются отдельно. Конечно, с данным набором можно произвести ограниченное количество Лабораторных работ. Некоторые примеры приведены здесь на слайде. Большее количество лабораторных работ можно провести с комплектом стандартной комплектации. Здесь появляются больше различных модулей: ламповые модули, электродвигатель, потенциометр там, и так далее и тому подобное. И, конечно же, вариации экспериментов, да, которые мы можем с этим набором провести, их гораздо больше меж тем расширить свой набор можно в том числе приобретая ресурсные наборы это новинки этого и прошлого года вот, в частности ресурсный набор для модульной платы да, данный набор позволяет нам подключать внешние источники питания, на самом деле это основная его задача, также в нем есть дополнительные соединительные модули, батареи все отсек, лампа и в целом он позволит нам собирать более сложные схемы. Есть также ресурсы набор продвинутого уровня, он включает в себя уже не соединители, а такие вот модули, как динамик, зуммер, диод, солнечная батарея там и так далее. Также там есть модуль для подключения внешних источников питания, поэтому в зависимости от поставленной задачи, если необходимо собирать просто электрические платы большего размера, то можно предпочесть первый ресурсный набор. А если необходимо разнообразить количество экспериментов существенно, да, и какие-то более сложные эксперименты проводить, то уже имеет смысл приобрести продвинутый уровень да, данного набора. А также в том году вышел беспроводной модуль источника питания». Это очень интересный модуль, он позволяет нам, не используя какие-либо внешние источники питания, настроить его в программном обеспечении с паркью либо Capstone в качестве источника питания либо генератора волн и встроить непосредственно в нашу электрическую схему. Ну и совместно с ресурсными наборами да, данный модуль нам открывает возможность для еще большего количества экспериментов. В любом случае, я бы рекомендовала к любому набору модульных плат, базовому либо стандартному, дополнительно приобретать беспроводной модуль источника питания, для того, чтобы не быть привязанным к батарейкам, да, чтобы можно было использовать настраиваемый, программируемый источник питания и проводить больше разнообразных исследований. Также в этом году Паска выпустили обновление своего регистратора данных Spark LXI. Это не просто планшет. Данное устройство имеет встроенный в корпус модуль для подключения проводных датчиков. Это те датчики синего цвета, про которые я говорила ранее. К данному планшету можно подключить два датчика проводных датчика и плюс можно подключить датчик напряжения и температуры. Зонды для измерения идут в комплекте. И, конечно же, как и практически в любом планшете, в этом в этом планшете есть встроенные датчики, такие как акселерометр, микрофон и GPS. И даже если не подключен вообще ни один датчик паска эти датчики можно использовать непосредственно в установленном программно-обеспечении Паска SparkView. А, то есть они уже будут доступны для проведения экспериментов. В целом данное устройство имеет более высокие технические характеристики по сравнению с регистратором данных прошлого поколения. А теперь я хотел бы представить последнюю новинку от Паска Code Node. Это устройство впервые было продемонстрировано на выставке БЭТ в Лондоне в этом году и вызвало очень большой интерес. CodeNode позволяет не только обучать программированию, не только проводить лабораторные работы в области естественных наук, но также при этом использовать STEM-подход. CodeNode – это инновационное устройство, которое также позволяет познакомить учащихся с концепцией интернета вещей, а также развивать навыки в области Data Science, там анализа больших данных. Мы можем с помощью CodeNode объяснить учащимся, что такое умный дом, умная ферма, умный транспорт, интеллектуальный помощник. Можем рассказать, каким образом и на основании каких данных в том же умном доме регулируется температура, включается выключается свет, музыка, бытовая техника. Каким образом это все происходит? Какие датчики собирают данные об окружающей среде, каким образом происходит обработка этих данных, и какой результат э, мы получаем на основе анализа да, этих данных с помощью программы. CodeNode имеет встроенные датчики магнитного поля движения, света, температуры и звука, а также кнопки, да, как входной сигнал. И имеет э, сигналы на выходе, такие как LED-индикатор, динамик и LED-дисплей. Например, мы можем запрограммировать данное устройство, что в случае, если у нас в слишком темно, у нас идет какой-то звуковой сигнал, либо загорается ли этот индикатор ну, Это самое простое. Программирование данного устройства происходит с помощью визуального кода Blockly. Модуль Blockly уже доступен в программном обеспечении SparkView и Capstone. И на самом деле мы можем запрограммировать не только CodeNote, но и любой другой датчик Паска для получения какого-то сообщения, например, непосредственно в интерфейсе SparkView либо Capstone. С CodeNote можно придумать много всяких лабораторных работ. Некоторые примеры приведены здесь. И также данное устройство поставляется вместе с буклетом в котором описываются самые базовые принципы применения данного устройства в обучении. Буклет уже доступен на русском языке. Я хотела поблагодарить вас за просмотр данного вебинара, за то, что вы смогли присоединиться. Если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете написать на форме обратной связи либо написать письмо на почту паска собачка полимедиа точка ру также пригла приглашаю вас подписаться на наши каналы в социальных сетях в инстаграме твиттере фейсбуке и вконтакте там мы публикуем все последние новости обзоры беспроводных датчиков установок там и так далее анонсы наших мероприятий мастер-классов вебинаров ну, Если вам захотелось более подробно ознакомиться с ассортиментом оборудования, вы можете перейти на наш сайт и изучить каталог. Всем спасибо и хорошего дня!